Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Хачари, и я нахожусь в жилом комплексе Московский. Я сюда приехал неспроста для того, чтобы для вас, мои друзья, осветить этот микрорайон и рассказать все коротко и по делу. О инфраструктуре, обо всех предложениях, и обо всем том, что здесь находится рядом. Посмотрите наш ролик, он будет полезен для всех тех, кто хочет переехать в город Краснодар или сейчас планирует покупку недвижимости. Приятного просмотра! Что мы знаем о жилом комплексе Московский? Это один из самых больших районов Прикубанского округа. Как по мне, имеет больше плюсов, чем минусов, о чем мы сейчас и поговорим. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что жилой комплекс Московский располагается в квадрате четырех улиц. Зиповская, Московская, Российская и Солнечная. А значит, доступ в этот микрорайон очень большой и развитый. Инфраструктура района без шуток в топе самых лучших, потому что имеет наличие большую транспортную развязку с выездом во все районы города, в частности на Ростовское шоссе, а также обилие трамвайных маршрутов по улице Диповской во все углы города, автобусов, маршруток и куча других маршрутных такси. Друзья, прямо перед нами улица Солнечная, она перетекает в улицу Московскую, точнее пересекается с улицы Московской и вон там вот Ростовское шоссе. Это здание Тандера, а здесь у нас добро пожаловать в семейный магнит. Друзья, мы находимся с вами на перекрестке улиц Московской и улицы Зиповской. Это одна из транспортных развязок, которая с помощью которой в жилой комплекс московский добираются многие жители. Здесь, именно здесь происходит трамвай. Это тот самый трамвай, который обещает продлить до улицы Петра Метальникова и завершить строительство этой ветки к 2021 году, к концу 2021. Что по плюсам? Близость к двум большим паркам Чистяковская роща и парк Галицкого. Грубо говоря, этот район находится посередине этих двух парков. Обилие детских садов, а именно 6, плюс куча частных детских садов, расположенных на первых этажах этих домов. Два детских сада буквально друг напротив друга, и это достаточно распространенное явление в жилом комплексе Московский, когда инфраструктура богатая, и здесь все есть. Две школы, 71 и 78 -я. Также Краснодарская школа иностранных языков. Поликлиника номер 16. Отделение Почты России, всевозможные банки. Большой отдельный котлеровский ферменский рынок, работающий ежедневно. Фитнес-центры, медицинские лаборатории, рестораны и кафе. Большой торговый центр Московский. Два гипермаркета «Магнит». Масса других супермаркетов и магазинов, расположенных как на первых этажах жилых домов, так и в цокольных помещениях. Также недалеко от улицы Зиповской находится многофункциональный центр. Район окружен университетами, а именно Кубанский государственный технологический университет, университет культуры и искусств, а также другие институты и колледжи, расположенные на улице Зиповской и Российской. Огромная аллея, расположенная по улице Котлярова и Корякина. Одна из самых крутых, не побоюсь этого слова, ухоженных и зеленых улиц города – улица Солнечная, которую благоустроил Сергей Галецкий в свое время от головного офиса «Тандер» до улицы Российской. К слову сказать, он также благоустроил и улицу Восточно-Кругляковскую, где располагается парк Галецкого и стадион «Краснодар». Также в непосредственной близости от жилого комплекса «Московский» располагается ЗИПовская больница, Краевая клиническая больница, Центр грудной хирургии и больница РЖД. Еще один немаловажный плюс – граничащий частый сектор по улице Солнечной, а значит некой тишине и спокойствию, дозволенному в городских форматах быть. Обратите внимание на придомовую территорию, то есть расстояние между домами большое. Дома сами выглядят вот так. Обратите внимание на их внешний вид. Они сдались недавно, но из-за того, что это блочка и не очень качественная облицовка фасада, они быстро теряют внешний вид. Это минус. Но расстояние между домами большое. Дома хоть и не блещут архитектурным изыском, но имеют высокую сесть на устойчивость до 7 баллов и грамотное расположение и организацию ливневок. Каждый подъезд оборудован пандусами для колясок и для людей с ограниченными возможностями, чем не могут похвастаться даже элитные жилые комплексы в Краснодаре. Да, там с этим проблемы почти в каждом подъезде. Поэтому, когда обильные дожди затапливают отдельные части города и часть дорог и цокольных этажей тонет, то жилой комплекс Московский выходит сухим из воды. Имейте это в виду, когда в целом будете искать себе квартиру в Краснодаре. Это важный момент. Друзья, вот так вот выглядят стандартные лифты в жилом комплексе Московский. Это Чередминский лифтостроительный завод. Я вам сейчас покажу все, как это выглядит. Очень медленно открывающийся лифт. Это Это выход на общий балкон. Здесь мусоропровод, он запечатан, он не работает. А это вид с общего балкона. Мы находимся на 14 этаже в одном из домов, находящихся в жилом комплексе Московский. Это два детских садика, мы о них вам рассказывали уже. Обратите внимание, сколько парковки и расстояние между домами. Вон там улица, улица Российская, там улица Солнечная. В общем, вот так вот выглядит общий балкон в жилом комплексе Московский. Давайте посмотрим, как выглядит этаж. Что у нас на этаже происходит? Дом достаточно теплый, но ушатанный. Здесь немного квартир. Всего лишь раз, два, три. Три квартиры на этаже. Это конкретно в этом доме Обычные 5 Два лифта Грузовой и пассажирский Лифт едет не быстро и здесь нет ни видеокамер Ничего Обычный лифт класса эконом Становимся на пятом этаже Чтобы показать вам как выглядит пожарный выход здесь обратите внимание собственники поставили дверь здесь получается раз две квартиры в этой стороне да там тоже было пять квартир просто закрыто было там в и здесь получается тоже 5 квартир. Это счетчики здесь расположены на воду. Здесь счетчики на электричество. В принципе, стандартно, как и в монолитно-кирпичных домах. Здесь кнопка пожарной безопасности. Система пожаротушения здесь тоже есть. Плиты в этих домах электро. То есть газовых плит здесь нет. Вот такой вид с балкона будет, если вы приобретаете квартиру на пятом этаже. Здесь был мусоропровод на верхних этажах я вам показывал. Но продуманный собственник закрыл его для того, чтобы здесь сделать себе какую-то хранение, зону хранения и так далее. Это вид уже со среднего этажа. Вот так выглядит вид на микрорайон со среднего этажа. Ну и если вы захотите спуститься по лестнице, лифт не будет работать. Вы можете воспользоваться. Вот этим вот запасным проходом. Давайте по нему и спустимся. Вот так, друзья, выглядит дом внутри жилого комплекса московский. Так это все оборудовано. Это, конечно, не такое качественное все, как в на кирпичных домах. Но ну, и дома здесь, конечно же, экономи. Вот Поэтому все здесь в этом плане ну, в экономии соответственно сделано. Что касается шума и теплоизоляции, конечно, монолитно-кирпичные дома они выигрывают в этом плане. Блочные дома они менее тепло и шумоизоляционные, но если мы говорим о Краснодарском климате, а о том, что этот дом находится в городе Краснодаре, то какой-то прям принципиальной разницы для вас не будет. Здесь, соответственно, вот въезд для колясок, отдельного именно подъема для инвалидов-колясочников здесь нет, но он может подняться вот по. Поэтому, покупая квартиру в жилом комплексе «Московский», вы покупаете не только ее, но и реально развитую инфраструктуру. Не на словах и обещаниях, а уже давно действующую на деле. В каждом квадрате литеров расположены свои детские и спортивные площадки. Очень ухоженная зеленая зона с цветами, кустами, деревьями, за которыми тщательно следит управляющая компания. Да и сами люди не страдают особо вандализмом и довольно бережно относится к своему району один из больших плюсов чем не может похвастаться почти ни один район в краснодаре все дома расположены на большом расстоянии друг от друга что дает больше воздуха и пространства не превращая район в души отдельный респект заслуживает одна из самых крутых аллей которая расположена в центре микрорайона да Дома блочные, но это эконом-жилье, друзья. И даже здесь есть свои плюсы, несмотря на панельные минусы. Что по минусам? Зачастую все выделяют только пробки, но они тут только утром и вечером. В остальное время дороги не такие нагруженные в трафике. Также к минусам относится хорошая слышимость соседей. Но это в принципе особенности всех блочных домов. И несмотря на то, что здесь довольно много детсадов, мест все равно не хватает. А все потому, что сюда возят детей в сады и из музыкального района, и из Восточно-Кругляковского, и из Петрометальникова, и даже из немецкой деревни. Поэтому такой загружен трафик на дорогах среди машин и в садах и в школах среди людей. А все потому, что район востребованный. Да и в целом, стоимость жилья здесь считается не самой высокой по городу. Да, здесь также остро стоит вопрос с парковочными местами. Хотя и парковочных мест здесь очень и очень много. Они обширные. Бонусом идет и то, что возле торгового центра Московский расположены... Бесплатные парковочные места. Да, они не охраняемы, но везде там расположены видеокамеры. К слову сказать, ни в одном таком быстро развивающемся городе невозможно не встретить проблему с парковкой и автомобильным наплывом. Особенно в часы пик. особенно в Краснодаре и крае, где наплыв жителей только за 21 год составил около 140 тысяч человек. И что вы ожидали после этого, друзья? Резкое появление парковочных мест в воздухе около жилого комплекса? Что касается коммунальных платежей. Она здесь средняя по городу, учитывая, что в этом районе класса эконом-жилья нет вахтеров. Соответственно, нет лишних затрат на их рабочие места. Практически все подъезды оборудованы видеокамерами. Транспортная развязка довольно обширная, а именно по улице Зибовской в основном курсируют маршрутки, а по улице Российской также и автобусы. Помимо маршруток, по улице Московской ко всем этим видам транспорта добавляют трамвай. А по улице 40 лет победы ездят еще и троллейбусы. Поэтому сказать, что здесь плохо развита дорожная инфраструктура, у меня не поворачивается язык. Это самостоятельный район со своим миром инфраструктуры и быстрым взаимодействием с центром города и окраинами. А именно 15 минут езды до Красной площади и столько же до галереи. Сами дома эконом-класса возводили объединение застройщиков ВКБ новостройки. Кстати говоря, одни из самых ведущих и больших компаний на юге России. Именно они более 30 лет на рынке недвижимости и построили более тысячи объектов. И это единственная компания, которая заняла первое место в ЮФО по объему жилья, введенному в эксплуатацию, и четвертое место по России, на секундочку, по объему жилья, введенному в эксплуатацию. И более 10 микрорайонов, которые строятся в 6 городах. Это, к слову, о надежности и масштабах застройщика. ВКБ новостройки, кстати, имеет 10 крупнейших банков-партнеров по ипотеке, и кучу социальных программ и акций, которые не имеют аналогов на юге Российской Федерации. К примеру, целевая программа «Квартира для военных». В целом здесь разные квартиры на любой вкус и кошелек. Кстати, что касается вкуса. Почти все они сдаются с отделкой под ключ, а значит нет особых необходимостей тратить деньги и нервы на ремонт. Что еще входит в этот ЖК? 89 литеров от 12 до 19 этажей как правило они построены по технологии блочных или панельных домов но есть и монолит кирпич друзья мы находимся на улице Зибовская это улица Зибовская 36 вот этот дом перед нами он недавно сдался смотрите какой красивый он отличается это построил тот же застройщик что и строил сам ЖК Московский но по качеству не отличаются это блочные дома Здесь используется другая технология. Весь этот жилой комплекс расположился на земельном участке 67,5 гектар и недаром считается одним из самых больших в Краснодаре. К плюсам также можно отнести и то, что застройщик планирует возвести в микрорайоне Московский один из самых больших общеобразовательных детских садов в Краснодаре, на территории которого будет закрытый бассейн и спортивно-игровой комплекс. Таким достижением еще никто не может похвастаться. В ЖК Московский также входит ЖК Ниагара, где застройщик тот же ВКБ новостройки. Что по ценам? Как правило, они начинаются от 3 миллионов и выше. Полный список квартир с точными ценами вы можете найти на нашем сайте новостройки новостройки.шоп и М2Центр, где расположен огромный выбор квартир разной площади на любой вкус. В целом здесь продается вторичное жилье, а значит зачастую со своим ремонтом и цены на однокомнатные квартиры 38 квадратов начинаются от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира вам обойдется в 5 миллионов 400. 000 а трехкомнатная квартира 74 квадратных метра начинается от 6 миллионов 300 тысяч рублей в целом это не такие сумасшедшие деньги с такой инфраструктурой и расположением района поэтому лично я рационально вижу здесь больше плюсов этот район проверен временем, погодными условиями контингентом людей от интеллигенции до маргинала но внешнее убранство района, чистота, озеленение Развлечения для детей в виде многочисленных детских площадок, а для взрослых – спортивные площадки, широкие прогулочные зоны, доступность и комфорт перемещений в любую точку города, куча кафе, ресторанов, банков и клиник и прочее – говорит о том, что он может жить самостоятельно. Все многоэтажные литера приводят в порядок каждый сезон. За этим следят и местные жители, и управляющая компания. Очень чистые лифты, несмотря на то, что большинство домов было сдано в 2011 году, а это 10 лет назад. Также не забывают следить за пожарными сигнализациями, электрощитами, лестничной площадкой и так далее. Имейте в виду эти моменты, когда будете выбирать себе квартиру. Вот таким вот получился обзор о жилом комплексе «Московский». Мы реально для вас старались. Подписывайтесь на наш канал. А если вам нужна квартира в этом микрорайоне, то наша компания новостройки «Новостройки.шоп» подберет вам вариант, который будет выгодно отличаться от всех других предложений рынка. Все отзывы о нашей компании доступны в интернете. Почитайте их более 100 в разных аккаунтах. 2GIS, Google карты или Яндекс-карты. Мы стараемся для того, чтобы наши клиенты были довольны, ведь каждая ваша покупка и вклад в недвижимость – это наша репутация, за которую мы тщательно следим. Подписывайтесь на нас. С вами был я, Дмитрий Хачари и компания «Новостройки Шоп». До новых встреч, друзья! Увидимся в следующем выпуске.